Добрый день дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале новостройки.шоп Сегодня у нас тема такая ИЖС устанавливает новый рекорд в России Буквально недавно, друзья, выяснилось, что доля ИЖС в общем объеме ввода жилья очень растет И даже приближается к двум третям А по итогам с января по апрель она достигла 63% А в 2020 году 48,4% К слову сказать, в 2020 году она же не достигала и 50% Пройдемся немного по расстату. По итогам января-марта 2022 года доля жилья, построенного населением, мы говорим о сегменте индивидуального жилищного строительства, составила 62,3% от всего объема. По итогам 4 месяцев этот показатель еще вырос и достиг нового исторического рекорда в 63%. В апреле россияне самостоятельно построили 65,3%. 0,3% всего жилья в стране. Это следует из оперативного отчета Росстата. Видимо, в России проблемы укрепляют людей и делают их более выносливыми и способными выжить в любых обстоятельствах. К примеру, по итогам 2018 года, например, показатель составил 42,9%, а в 2020 году 48,4%. По одной из последних статистик Росстата в январе-апреле 2022 года в России введено 37 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья. Это на 58% больше, чем в тот же период прошлого года. В апреле построено 8 миллионов 315 тысяч миллионов квадратных метров. Прирост за год составил 38,3%. Казалось бы, сухие цифры, но они говорят больше, чем что-либо. А вот за последние 4 месяца этого года из них было построено 23 миллиона 682 тысячи квадратных метров жилья. К слову сказать, темпы прироста ИЖС выше, чем с учетом ввода многоквартирных домов застройщиками. Прирост построенного населением объема жилья к показателям января-апреля 2021 года составил 77,1%. Это все отмечается в материалах Росстата в апреле 49,5%. Среди федеральных округов самая высокая доля ИЖС в общем объеме составила 83,6 и наблюдается в Северокавказском федеральном округе. В этом округе население с начала года построило 1 миллион 860 тысяч квадратных метров жилья. Второе место у Дальневосточного федерального округа с 73%. Видимо там сработала программа «Дальневосточный гектар». Третье место у Южного федерального округа с 70,6%. В остальных округах страны тоже все интересно. Например, Приволжский федеральный округ 66,4% или 4 477 000 квадратных метров жилья. Центральный федеральный округ 63%, Уральский федеральный округ 59,85%, Сибирский федеральный округ 53,2%. В Северо-Западном федеральном округе 44%. 4,7% или 1,968,000 из 4,400,000. Шутка ли? Но рост ИЖС рекордный за всю историю ведения статистики индивидуального строительства. Ну, по крайней мере, так говорит пресс-секретарь Ассоциации деревянного домостроения АД. Светлана Глазкина. И тому есть несколько основных факторов такого роста. Первое: Резкий, высокий интерес к жизни за городом в собственном доме. В период пандемии, когда людьми руководило буквально желание сбежать из городских человеников от жесткого контроля передвижения и нахождения в запертом пространстве. Дачи, кстати, во многом заменили людям отпускные поездки, которые начиная с 2020 года и по сей день затруднены. На сегменте ИЖС сказалось развитие льготных программ по ипотеке на покупку и строительство частных домов. Ролик о том, куда можно поехать отдохнуть и о туризме в целом, тоже скоро появится на нашем канале. В финальном объеме ИЖС в стране отражается и дачная амнистия. В рамках этой программы учитываются ранее незарегистрированные постройки и сейчас процесс ускоряется. Регистрация пошла веселее, когда государство предложило проект газификации, ведь газ проводится только к оформленным строениям. Так поясняет госпожа Глазкина. В 2021 году в России было построено 92 миллиона 600 тысяч квадратных метров жилья. Это плюс 13% к предыдущему периоду. По словам курирующего строительную отрасль вице-премьера Марата Хуснулина, это рекорд за всю историю. Над проектом предусмотрено, что к 2030 году ввод жилья в стране должен вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год. Что касается дачной амнистии, совсем недавно Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому обновленная дачная амнистия должна заработать не с 1 сентября, а раньше, с 1 января 2022 года. Подсуетили это дело на фоне, мягко сказать, непростой экономической ситуации в стране. Я даже вам процитирую депутата Госдумы, он же председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. Цитата. Принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране, мы также предлагаем пересмотреть сроки вступления в силу отдельных уже принятых федеральных законов на более ранние. По его словам, первоначально это коснется закона о дачной амнистии. Его применение существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки. Ну, Так пояснил депутат. Что касается сроков действия этой дачной амнистии. Она будет действовать до 1 марта 2031 года. Такой упрощенный порядок оформления прав коснется дачных и садовых домов, построенных до мая 1998 года – это даты принятия градостроительного кодекса. Список объектов, которые попадают под эти правила оформления, расширяется. С обновлением дачной амнистии упрощенный порядок будет распространяться не только на землю для садоводства и дачного хозяйства, но и на участки ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов. Кроме того, новые правила дают возможность воспользоваться амнистией наследникам владельцев, попадающих под нее участков. А как считаете вы, друзья, действенный и актуальный ли это закон в сфере недвижимости? Видите ли вы в этом какие-то огрехи и недостатки? Как бы вы предложили разрешить подобную ситуацию? Есть ли у вас на эту тему свои варианты? Делитесь с нами об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы говорим только о самых последних, свежих, местами больных, но актуальных и интересных сторонах недвижимости. С вами был я, Дмитрий Хачари и компания Новостройки «Новостройки.шоп». Вся недвижимость Краснодара, в том числе и частные дома, расположены на нашем сайте Новостройки «Новостройки.шоп». Переходите и выбирайте. А если вам нужна консультация опытного специалиста, то звоните нам на телефон горячей линии 8 800 555 2276. Каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которой мы тщательно следим и очень дорожим. До новых встреч, друзья! Увидимся с вами в следующем ролике.